Всемирная организация здравоохранения поддержала горнолыжные курорты в их борьбе за спасение сезона. Главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан считает, что не так много людей может заразиться вирусом на склонах. Скорее вопрос логистики – это аэропорты, автобусы и подъемники. И вообще, коронавирус менее активно распространяется на открытом воздухе. Ранее Германия обратилась в ЕС с просьбой выработать общеевропейское решение, однако в итоге все решает национальное правительство. Во Франции и Италии отложили начало горнолыжного сезона, в то время как в Австрии ограничения не будут вводиться. По меньшей мере пока. А поскольку границы Европы все равно закрыты, добро пожаловать на Шерегеш, Камчатку и на Байкал. Визы не нужны, а сезон уже набирает ход.